Тем хаюшки мои, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами играть Resident Evil 4 ремейк. Мы спасли Эшли, а Эшли спасла Леона. Нам помогла Ада, которая расстреляла в сопле Седлера. Мы извлекли из себя этот кусок дерьма. Эшли, ну Эшли, ты зая-бусечка, ты просто пиздец. Это карта? Да, нашла. Тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Интересно. Ну, мы же команда, да? Конечно, команда, малыш. Конечно, мы команда, ты что? Сама круто справляешься. О. Так, все же вытащить паразитов. Пом помог, помог Луис. Да. Мы, живы. Мы живы благодаря Луису. Намерение Седлера. Не стоит наивно думать, что Лас-Плагас является всего лишь своим для создания мощного биооружия. Их истинное назначение в способности повелевать. Даже самого непокорного человека можно превратить в верную услугу, сделав всего лишь один укол. Кому нужны шпионы, когда вчерашний враг сегодня становится своим твоим другом? Управляя всего лишь одним инсайдером, можно поставить на колени целую организацию или даже целую страну. Это стало возможно благодаря массовому производству улучшенной разновидности паразита. Мы подарили Седлеру, Седлеру могущество. И теперь ясно, что он намерен делать дальше. Представьте, что будет, если Седлер обретет такую власть над людьми. В его распоряжении окажется 6 миллиардов покорных слуг. Вражда и воины исчезнут. Быть может, впервые в истории человечества на нашей планете воцарится мир. Но я знаю, как Седлер и все остальные угнетали жителей этого острова на протяжении поколений. Я знаю, как он обходится с ними. Это не жизнь. А поэтому я не могу позволить этому случиться. Это записки... Это записка Луиса. Европа лаборатория 6, Dream Team. Лучшая команда 6 Европейской лаборатории. Смотрите, вон Луис. Классно. Способы излечения ласпагос. Есть два способа уничтожить ласпас инъекция антигена и хирургическое вмешательство. Пока у паразита не начался инкубационный период, его можно сранить прямым введением антигена. Но если инкубация началась, инлекция лишь замедлит его развитие. Благо можно уничтожить хирургическим путем, воздействия на паразита излучением определенного диапазона. Но все это весьма рискованный месяц если... месяц. Месяц блять, метод. Если паразит внедрился в нервную систему носителя, человек испытает невыносимую боль. Никакие виды анестезии не помогают при такой процедуре. Хирургическое удаление также является очень опасным, пока паразит не успел развиться. А, впрочем, пока он разовьется, будет поздно. Удаление паразита убивает носителя. Хотя, если учесть, что ожидает носителя, то смерть кажется наименьшим злом. Согласен. Не хотелось бы превратиться в такие вот куски дерьма. Так, лечебный спрей, всего по чуть-чуть. Компьютер. Тема. Насчет нашего уговора. От Луис. Я собрал данные исследований, которые ты просил найти. Время и место встречи, как договаривались. Приходи. Надеюсь, я правильно понял, что ты вытащишь меня отсюда, если я принесу все, что тебе нужно От Ада Вонг Тема РЕ насчет нашего уговора Ответ РЕ это что? Реврайт, я так понимаю Надеюсь, ты не забыл про Янтарь, без него от этих данных никакой пользы Будет жаль, если ты пропустишь свой рейс, так что не вынуждай меня возвращаться с пустыми руками Кстати, куда бы фразу ты не забыл? Не переживай, не забыл, насчет Янтаря не волнуйся, я что-нибудь придумаю Можешь приходить для меня пачку сигарет, любой марки, неважно какой Блять, Луис, сука а это что? Ладно, это что-то непонятное. Кто-то обчистил лабораторию Амбралы. Ага, и это, скорее всего, Луизбу. Это образец, который я назвал янтарем. Много лет пылился на складе. Раньше у нас было полно образцов для экспериментов, поэтому ничего удивительного, что на этот никто не обращал внимания. Собственно, я принес его в лабораторию только из-за его необычной формы. Быстрый анализ показал, что мы были слепы янтарь поистине уникален, внутри него покоится тот самый орган, как, пусть и небольших размеров, которые мы нашли в доминантном виде и которые есть только у Седлера. Полностью развитое существо из янтаря станет таким же сильным, как Седлер или даже превзойдет его. К сожалению, Седлер отобрал янтарь, прежде чем я успел изучить его досконально, возможно, он подозревает меня. Надо вернуть образец и свалиться сюда подальше, чтобы продолжить эксперименты где-нибудь в другом месте. Это единственный способ остановить Седлера. Чужикам, разумеется, доверять не стоит Но я зашел уже слишком далеко Надеюсь, мой подвешенный язык спасет меня И в этот раз, в конце концов, на, на кону судьба всего мира Очень интересно было, кстати, почитать Вообще, что происходило здесь в лаборатории мне спать в и Ничего, отдохнул немножко, можно и в бой теперь Так, перезаряжай, раз Перезаряжай, два Открывай, три а, а мы же здесь когда прошли Смотри, мы сможем подняться Я понимаю, что мы сможем подняться Ну да, я все осмотрю, пожалуйста Потому что я мог что-то пропустить А мне не хотелось бы что-нибудь пропустить Мне бы хотелось все залутить Короче, я понял Прости Мы же команда Мы команда, мы команда Мы команда Лестницу сбей, пожалуйста, зая и... Спасибо, а дорогая молодец. Конечно, молодец ага. После этого нужно заняться вместе делом Правильно, Эшли? Точно Что там? Бархатистый самоцвет Эх, Лучше некуда Ну, сейчас, конечно, лучше, когда паразита внутри нету, блядь И тебя постоянно не глючит, не, не косит и не ломает в нужные моменты Тихо, подожди Патроны для винтовки, блядь, куча песетов, сука А, я ничего создать не могу. Материал есть, блять, и все. Так, вот тут внизу мы были. Правильно, здесь Нет. отстреливалась ада. Значит, скорее всего, нам нужно идти сюда. Через святилище. А, -а, -а смотри, вот здесь вот, скорее всего, будет уже выход какой-то. Слушай, это женщина, она же спас. Ада? Конечно, спаслась. А, думаю, да. Такие, как она, не сдаются. А, да, вонк это вообще мировое, мировое создание. Мы, да. А. Блять. Ебучие жуки. Подожди, я там что-то мог пропустить. Точно мог что-то пропустить. Пошли посмотрим. Да, смотри. Опа, это что такое? А, это мне сюда и надо А, так подожди, а там, там... а а, -а, -а там, было, там было сокровище Ты ж мое сокровище Пойдем заберем Не знаю, что там будет, но улучшение нам все равно еще нужно Сука, ссаные жуки, а Ну, порох Х2 с последняя глава Слава священным насекомым! Нам был обещан рай на земле. Мужчинам и женщинам и детям он любит всех в равной мере. Зверей, и и птиц он благословит всех существ до единого. Слава священным насекомым! Мы покорные служители Господа. Его мудрость преодолеет любые горы, его могущество и не страшны океаны. Раский свет живет во всем сущем, плоть наша станет началом. Мы священ... А, слава священным насекомым Мы стая ведомая нашим пастырем Наши молитвы будут звучать по всему миру Их услышит каждый Мы наконец-то сияем ярче, чем звезды в небе блять, Спустился нахуй с небес на землю, дебил Это что? Осмунд 15 осмунд длив в глубинах под замком я обрел свою веру. Узрите же божественной мощи, даровные всего миру. Это всего лишь начало. Адам... Адам Сендлер? Прям как актер. Кулон ульминадос. Это и есть сокровище? Излучающее издающееся сияние. Можно продать торговцу. понятно. И ради этого я шел. Не, ну я посчитал. Тут тоже есть Адам Сендлер, как актер. Только не актер, а вредитель какой-то. А этого Седлера, как зовут, не помню. Сейчас сейчас вспомню. На В, по-моему, как-то его. В, в, в, в, в, блядь, что вы. Все, я уже научился различать мразей вроде тебя. А нет. Да ебаный сыр! Вот это был хороший размен. О! Наконец-то мы вышли из этих захолустных пещер, блядь, Золотой брусок. Неплохо. Так, здесь наш дружочек-пирожочек. Наверняка что-то понравится. Сейчас, друг, сейчас, подожди, подожди. Да я залутаю все, что здесь есть. И сохранюсь, пожалуйста. И сохранюсь. Сохранюсь, сохранюсь, сохранюсь. Есть! Есть сохранение! Пошла жара Привет! Продать! О, что покупаем? Стой, продать Кулон иллюминаида, золотой брусок Я понимаю Я спасибо, думаю сейчас даже уже оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше! Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться. Правда? Какие просьбы? Как я назад не могу вернуться уже. Там же проход завален. В святилище. Или можно как-то переместиться на каком-нибудь фуникулерчике Привет Итак, чем я могу... Так, подожди Ну, уже что-то Тебе помочь Привет Ладно, продаем все, что есть Нам все равно, Рубины а -а -а. Куплю повысок. Улучшить. Цели. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Удачи улучшить, тебе. Улучшить, чувак. улучшить, улучшить. Повышает силу в два Это раза. Да, почему нет? Это первоклассное оружие. Ты ищешь только самое лучшее. Я прав. Скорость перезарядки. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. И здесь скорость перезарядка. Удивлен? Да? Приходи в любое время. Пойдем. Тут, наверное, можно как-то переместиться между локациями, правильно? Леон, смотри! Это... Ада! Ада. Пытается меня выманить. Он пытается тебя выманить Так подожди, а мы же не можем назад вернуться Ну, давай пробежимся, просто посмотрим Время есть? Он говорит, выполни все просьбы А как я выполню тебе просьбу Если я не могу пройти больше назад Те помещения Которые ты хочешь Я же правильно понимаю? Там же все завалено Ну пойдем посмотрим или могу пройти? Ну, там все завалено. Как я пройду? Видишь? Я больше не могу выполнить твои просьбы. Я не знаю, как мне туда попасть. Бля, печально. Это была последняя просьба. Я выполнил все, кроме этой. Сука, обидно. Там просто такой экшен был, что я ж забыл даже про этот. Максимально. Про то, что мне надо делать. В смысле я тебя брошу? Ты где, блядь? Иди сюда, что ты там забыла. Так, ну давай-ка еще раз сохранимся Привет, чужа. Привет, друг, еще раз сохранимся Так, э -э еще раз сохраняемся Быстренько, оперативненько И все, и мы можем спокойно двигаться По-моему, это финальная глава Или 17 всего глав, блять, Или 16, я, я не помню Но уже рассвет, видите Ночь пережили Так что В принципе, я думаю, все неплохо Будь здесь, я быстро Ладно Ладно. Теперь мы будем Аду Вонг спасать. Теперь мы будем Аду Вонг спасать. Ада. Очнулась? Блять, опять чути. Селлер, капец ты мерзкий, я что сейчас посмотрел этот пиратов Карибского моря. Ты мерзкий отступ. Блять, какой ты уродливый Дар, что тебя с нами. Не, спасибо, такой родни не надо а -а -а! У тебя глаз во рту, долбоёб Вот это сейчас будет замес Но не я. В чем дело, блядь? В чем дело, мразь? Тихо. Что там было? Создать патроны пистолета Создать Патроны пистолета Да я вообще с пистолета загашу этого уебка Блять не успел уклониться Да как попасть по этому говну, блядь? Они дохуяли вас здесь? Пиздец. Бежать. Блять, больно. Очень больно. Блять! Так, создать траву Да, давай Давай вот так Так, по патронам Все, пока Блядь Вот и сука Я же нажал Где? Вообще Ада должна РПГ скинуть. Давай наверх. Я успел, успел уклониться. Сука, ебучий жук, а. Сам пососули, блядь. Где он? Что он делает? Ой, совсем ой, бляха. Бежит на меня, блядь, каракучая такая. Больно, мразь. Больно? Блять, и долго мне бегать с ним. А вот это было очень больно. Подожди. Что он упал? Все, кровоточишь? Нет, это вторая фаза. Это вторая фаза. Как же ты меня заколебал? Нет, он не заколебал, он просто заебал уже. Ада, где ракетница? Ты, ты просто биомусор. мусор. Можно просто уклоняться, пока Ада не скинет нам винтовку. Можно. Так, создать. Успел. Успел. Успел. Вот никто не бросает гранату На, на. получено достижение ты ничтожества о хорошо хорошо прямо в глазик прямо в глазницу туда его о А, вон и янтарь был. Янтарь для Ады. Да нет, ну Ада, ну ебаный сыр. Ада, ты что, бля, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Ебать. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Любовь дело такое. Оу! Эшли, Эшли. Ты бы поспешил. А ключи Ой, от лодки? Ты... <laughs> с мишкой, блять, ключи от лодки с мишкой. До встречи, Леон. Увидимся с тобой еще, Ада, увидимся. Леон. Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг Уходим, скоро рванет В смысле, остров? Да. Опа-па Две минуты! Блять, в каждой части есть вот такой пиздец Все, пора валить Подожди, дай я сохранюсь. Бежим, бежим, бежим. А у меня нету оружия. Не, есть немножко. Все, пора домой. Так мы идем домой. Надо я надеюсь, больше никто не будет нам мешать. Ой, ой, ой, эшли за мной. хорош, хорош, хорош, девочка. Спасибо. Пожалуйста, Зая. Пожалуйста. Блять! Как блять! А что он только что сделал? Все, уходим. А, правильно. Мы же убили этого. Адама Седлера. Давай, Леон. Жалко их. Реально жалко. Потому что он просто проботил целый остров. Весь народ. Целый народ. А это были транспортировки? Пошли. Поехали, поехали. Конечно, блядь, после того, что произошло, попробуй не любить экстрим Так, я еще управляю Я еще управляю Блядь Откуда это все здесь? Так, это было вот это было. Вот это было в тему. Откуда здесь это все? Блять. Вперед! Блять, вы прикалываетесь? А откуда здесь столько всего? 6 секунд, Леон. 46 секунд, Леон! Пиздец. Бля, вы, вы, вы перегнули, мне кажется, палку, блядь. Откуда здесь столько всего? Ты едешь по наитию? Я еду по наитию. А, вон выход, вон выход, вон рассвет. Пиздец. Перез весь остров просто. Ты цела? Да вроде, но было страшновато. Мне кажется, она счастлива, ебай. А чё так красиво? Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Но после ну, после этого что? причитается. После такого причитается. Я могу подкинуть папе идею? Станешь вот моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножами. Все, пора домой. Домой, пора домой. Ну вот это вот. Прием, это гнездо. Как слышно, кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон! Леон, вы с Эшли целы? Так мы целы. Да где вы? Ответьте! Для бедная Ханига <соспородие> не может нас найти. <соспородие> а, что хочу сказать. После второй части, это лучшее вообще, что я играл. Ну, третья, она такая активная, динамичная, интересная, понятное дело Ну, там просто что нету Леона Был бы там Леон в третьей она тоже была охуенная, вот реально Не многим нравится Джил, но я лично, мне Джилл очень нравится Как, как персонаж игровой а, В общем Часть Нереально Крутая, нереально Интересная, нереально Динамичная Куча загадок, куча головоломок всяких Пойти туда, найди того, разгадай там, обойди, подумай было очень круто и очень интересно Очень интересно Поэтому даже тем, кому не нравится, я советую Потому что, ну, я кайфанул от души Просто от души Я думал 17 глав, а тут 16 глав, видите, немножко ошибся у нас получилось 16 серий, ну такой мини сериал. Седлер. Я предлагаю до конца посмотреть, интересно вообще, что это. Он тоже крест, который на Биторисе был. Ну я понимаю, здесь был один тиран, это типа а-ля Битороса был тиран, Биторос Мендес. Ну, вот мы его загасили в какой-то там, четвертой или пятой серии Но боссов тут пипец много, очень много боссов Если во второй-третьей части был один босс, то тиран то здесь? То здесь все гораздо жестче и круче А, вот и Янтарь остался который был при э, Седлере янтарь, который был при Седлере, который лучше, чем он, который может произойти его. Малышка, а да, вон. Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Вестер один вопрос что ты хочешь с ним сделать тебе платит не за то чтобы ты задавала вопросы скажу лишь одно мы на пороге новой зари сотни принесут себя в жертву чтобы выжил лишь один я хочу ускорить этот процесс уэстер значит ты хочешь чтобы погибли миллионы Миллиарды. Какой размах. Меняем курс, давай. <смех> Смотри. А, да, может пора уже Леона выбрать. Столько скриншотов красивых наделал с этой женщиной невероятной. Ой, спасибо вам большое. Просто за игру. Было так здорово. Даже не хочется с ней расставаться. Мои дорогие, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте, до скорых встреч и всем пока. I remember